Так, дубль 2 по прокрутам, блядь. А вы, может, видели, или я позже загружу видос с другой прокруткой этого, блядь, э, вегеланца. Сейчас тут немножко покрутим всякую хуйню по 5 коробок. И карта, блядь. Не не О, я так и думал, блядь, что с 5 упадет. Так, а карта сколько? 2, 6, 4, 5. Вторую уже сегодня эту кашку, блядь, с 5 коробок убиваю нахуй. Так, яшка есть. Она, правда, нахуй не нужна, но плюс, блядь. Давай вот эту хуйню прокрутим все равно дешево. Пять коробок. Так, нет, не упало. Так, сейчас мы прокрутим вот это, блядь. Тоже пять. Опа. Ну, давай здесь прокрутим. Вдруг он тоже тропнется нахуй. Все равно дешевые коробки, блядь. Не дропнулся, поебать. Так, теперь вишенка на торте, нахуй. Сейчас будем вишенку, блядь, крутить, нахуй. Делаем вот так вот, сортировочку, блядь. Убираем анжа. Так, и крутим, блядь, крутим, блядь, золотую, нахуй. Золотую. Но если карта быстро дропнется, то, нахуй, блядь, это... Может, обычный купленок. и все так, ну мне нужна вообще золотая, блядь. У меня, блядь, блядь, сука, сука, сука, сука, сука. Чуйка, что, блядь, золотая может упасть. Сука, сука, сука, сука, золотая. Давай, блядь, на левой руке там вроде пальцы надо, скорее всего, все, блядь, скрестило. Давай золотую ногу. Только не ебаные карты. Ну, по карте я уже покупать не буду. Тут уже, блядь, скручено. Тысячи полторы кредитов. Так что по карте уже нет. О, отлично. Ну, обычная, похуй. Быстро дропнулась. Давай еще скрутим 3 прокрута. Так. Нет золотой. Чего, блядь, золотую? Ага, видите? процентов тоже, блядь, так я думал, что вам пойдет еще И последний прокрут. двести процентов, Ну, бля, ремонтировать не надо, выгодно, ебать. варбах, сколько сэкономлю. Так, ладно, обычная, так обычная хуй с ней. Сейчас, чем мы еще покрутим? Так, всякие ВП нахуй не нужны, блядь. Тут со шляпом. Ч ⁇ у нас по скинам? Так, Сирина. 35 кредитов за коробку. Это пиздец. Так, скинчики, скинчики, обычные Гаргона. Так, так, так. Сейчас что-нибудь купим э, в магазине по фиксу. Нам на Blackwood скин, он такой, блядь, путающий нахуй. Ебанутый хуйня, вот все купили. Типа, блядь, ты как будто и в Блэквуде, и, блядь, ещё и непонятно в какой команде, потому что, блядь, ебанутый скин. Так, пистолет нам нужен. Это мы сейчас, значит, возьмем маузер, выкрутим. Так, сейчас, до победы, надо будем крутить. О, бля, везучий аккаунт, заебись. Сколько, блядь, коробок? 15 или 20 сумм я с теми сейчас крутил. Так, боевой попуск покупаем. А, стандартный премиум, бац. Так, нам нужен 15 уровень. Отъебись. Так, 15, 15, 15 бац. А, не туда зашел купить уровни. Готово, блядь. Так, далее. Нам нужно выкупить уровни мастерства. Это Masshav. Есть контакт. Теперь в боевом попуске мы выкупим задание. Так, стоп. Сезонный надо, во. Бам-бам. Бам-бам. Так. Надо, наверное, какого-нибудь авика. Я но не буду играть, вот авика и выкуплю. Так. Ту всю хуйню выкупаем, нахуй. Так, что пока рядом? 3 500 всего осталось значит мы все уровни не будем выкупать точно Сезонный магазин 250 да? так вот да как раз 250 ага все купили все этапы нахуй пад детали сейчас будет миллион 15 косарей нахуй так что нам потребуется еще на аккаунте во первых нужна снаряга на инджам Нужен графитик. Значит мы купим сейчас варбексики. Разные. Варбексики. Хуек. И еще раз. Похуй сразу. Куплю, чтобы были. Может пригодятся. Так, теперь мы берем снарягу. Шапка. Жилет. Перчи. И бот. Все снаряга есть, проверяем. Так, есть отличный гардероб. Все у нас есть, тут есть пистолет, есть нож бы какой-нибудь. А вот можно, кстати, бабочку и выкрутить. Так, значит, значит, значит. Стоп, я не понял, почему а это скин. Ага, все. Так, нам нужна прогрессия гранаты граната, потому что масхев, хэв гранаты. Минки. И комплекта. Так, заебись. Полторы тысячи кредов осталось. Бля, по-хорошему, надо было бы еще маузер выкупить, но, для кредов не хватит. Мастерство 2000 стоит. Значит, со стоковым покатаем пока. Так, гренка, гренка. Нет, сначала мы вегеланс прокачаем, да, эти детали на остальное потом потратим. Так, нам нужен уникальный мод этой хуйня. Вот этот, я не знаю, качать, не качать. так там довольно пиздатый. Вообще можно сборку и на темп чисто сделать, на большой темп. И будет там. Так, нам по-любому нужна а, минус отдача. вот, мы ее ставим. Так, темпик, наверное, пригодится по-любому, или, или урон. Наверное, лучше темпик, потому что хуйня по урону. Много отдачи проявляет, там золотой, по-моему, плюс 12 проявляет. Ну, наверное, вот это все-таки уникальное я поставлю, я думаю. Вот профитнее. Так, вс ⁇ тут у нас скучность. Да, есть. Эти, блядь, конечности-то да хуйня, я думаю. Так, в руки 1 на 1. Ворон хуйня, этому мы попротиво... Ну, да нам темп сделаем. Бац, бац. Бац. Может даже золотой не вкачивать. Может детальки засеять. Пока фиолетовый оставим. 800 темп по 107 урона получается. И в еще хороший множитель. Так-то солидно. Так, с урон. Что там? Плюс 5 что ли там урона получается. На золотом. Синий Синий 3. Да, плюс 5 получается, плюс 12 дачи, но ну, это нахуй. Чуть будет поменьше ДПС, но зато меньше дачи. так в ебаловую шутить, темп 800 нормально. Так, смотрим. Значит, грену в первую очередь. Так, делаем урон. Ну и радиус, конечно. Все на золото, нахуй. Так, еще шесть косарей. Минку по-любому надо вкачать, да? Минка это заебись. Урончик. и задержка. Так, все на золото нахуй. Все, мину вкачали. Еще четыре сплайны есть, касикам. Но комплект надо по любому. Так, три пятьсот осталось. Что-то мы поставим еще на смену. И вкачаем ее, на слабенько, на 30 и все. Так, дымы теперь. А, да, мы ну, вкачаем радиус. Тоже на все не будем вкачивать. И вот смена, мне нравится смена. Чтобы это быстро свапать. <coughs> с гранатой в руках не умирать. Так, блять, с хаешками в руках духнешь. Так, все, заебись. Значит, гряну вкачали, именно вкачали, проверяем. Все, заебам Все, им заряженные, скин есть. Так, ничего вроде не забыли. Так, тут мы уже темп, получается. А, можем еще вкачать на золотой, да. Хватает детали, но туда. 832 что темпа получается ебись так можно глушитель вообще сделать так-то можно сделать дальность дальность он пиздец ебет. а он, он, он тот темп сним, снимается так а сколько темпа получается ну-ка о нихуя он режет темп 790 все получается так а Лушаком у нас остается стандартный. Да, ебать там. Почти полтосу разницу темпа, охуеть. Написано, немного снижает темп. Так, <клышко> <клышко> кстати, скин какой-то есть. А, ну, это стандартный, это за прогрессию. Драйв, я думал, что-то купить можно. <клышко> Тут у нас что... Мы же даже несколько уровней никак не купим. 700 деталей осталось. В принципе, можно оставить, я думаю. И еще грены прокачать. Кварик. на Маузер оставлю, чтобы немножко деталей было. Так, креды, в принципе, наверное, уже не нужны. Можно какой-нибудь вал прокачать. Ой, выкрутить, я хотел сказать. Вот, или что-нибудь на меду. На меда там ничего нормального нету. В магазине. Только этот SIX мэйби А эту хуйню, блядь, качать за такие шекели невыгодно. А можно биту выкрутить. В принципе, на другие классы мне-то вообще ничего не надо. Давай попробуем бабочку покрутить. Если бабочка не упадет, то биту выкрутим. Во. И по кайфу будет что, по кайфу чисто. Бля, хотя с другой стороны там можно креды на выкуп контрактов оставить. Чтоб всякую хуйню поскипать в контрактах. Ну, пока крутим бабочку, там решим. Варбиксы мне, по идее, нахер не нужны. Варбиксы, варбуксы, варбуксы. Так, давай уже обычная падает, заебал. Наверное, не падает. Последние пять. Пару уровней еще на полосе. Так, а, креды нам надо ставить на смену ника еще. Натури. Ладно, мы тогда сделаем так. Мы сейчас немножко биту покрутим. Там, не знаю, кредов на 300, может. И если она не упадет, то как бы, ну и хуй с ней. Так. Все, последние пять, короче. Давай падай, сука слушалось мне О, отлично вообще идеально так все еще и биты блять кайф нахуй просто кайф, чил и драйв все а, типа до досвидос 200 процентов вегеланса блять золотого на модах есть блять можно и поесть нахуй Че по кайфу блять вот еще брелочек сейчас купим блять Чуть с брелочком будет. Че по кайфу. Ебейший, конечно, расстрел. Ой, еще можно прокачать, там будет гораздо быстрее. И такая вот красивенькая бита. Все, блять. вам, блять, это эпичная прохачка. Прохачка. От слова хач понравилось, то лайкуськи. И все будет у вас за япосики. Всем пока.